Чувство вины всегда создает шизофрению. Если чувство вины проникает достаточно глубоко, оно может вызвать настоящее раздвоение. Нет разделения между обыденным и духовным. Но из-за явления вины такое разделение возникает. Поэтому чувство вины должно быть отброшено. Не думайте, что вы должны свести обыденное и духовное они уже явлены, и никак нельзя их разделить. Вы должны понять собственное чувство вины и отбросить его. Иначе оно всегда будет создавать шизофрению. Если чувство вины проникает достаточно глубоко, оно может создать настоящее раздвоение. Человек может действительно раздвоиться. До такой степени, что один из двоих не будет знать о существовании другого. Раздвоенность может стать настолько сильной, что две стороны никогда не смогут встретиться, никогда не столкнуться друг с другом. Вы должны понять собственные чувства вины. Просто живите как можно более естественно и ничего не классифицируйте как духовное обыденное. Сама эта классификация неверна, потому что ведет к разделению. Этого не должно быть. Вы не разделяете, когда видите ночью луну но и улыбаетесь, или однажды видите улыбающегося ребенка, и вам от этого радостно. Что духовно, что материально. Вы видите распускающийся цветок, и что-то расцветает у вас, и вы радуетесь. Готовится еда, она вкусно пахнет, и вдруг вам становится приятно. Что духовно? 说不一定呢。